Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, и в этом видео я вам хочу рассказать, что нужно делать, если вам не хватает огня. То есть в вашей астрологической кар карте Батсы нет элемента огня, который обозначается э, такими красными иероглифами. мы продолжаем серию видео для тех, кто начинает изучать китайскую метафизику. Именно Бадзи. Как добавить элемент в свою жизнь, если он отсутствует в вашей астрологической карте Бадзи. Баланс всех пяти элементов очень важен для человека. И отсутствие какого-то элемента может повлиять на самочувствие или характер, или на жизнь. Но мы уже знаем, что природа всегда старается помочь человеку, предлагать свои ресурсы. А знания древней китайской астрологии помогут привести недостающий элемент в вашу жизнь и улучшить ваше самочувствие и настроение. Сегодня мы с вами будем говорить про элемент огня, а вернее, что делать, если именно этого элемента нет вашей, нет вашей астрологической карты. Этот иероглиф обозначает огонь в целом, а в своей астрологической карте, если вы делаете на нашем калькуляторе, на сайте npugacheva.com, в раздел «Калькуляторы Бадзи», все знаки огня они будут отображены красным, красными иероглифами. Огонь очень похож на быстро движущегося человека излучая радость поэтому даже вот такой иероглиф он немножко напоминает этого человека именно, именно наличие элемента огня в карте дает людям яркость эмоциональность быстроту способность заявить о себе и вдохновить окружающих но если же но есть конечно карты в которых просто может отсутствовать этот элемент огня вот сейчас на слайде вы видите пример таких карт. В них отсутствует огонь. Напомню, что мы смотрим только 8 открытых иероглифов в столпе дня, в часа, дня, месяца и года. В скрытых где-то может находиться огонь, но нам важен именно в открытых иероглифах. И, собственно говоря, согласно балансам, к которому стремится природа и призывает, собственно говоря, и я вас призываю к этому балансу, надо, чтобы присутствовала в карте, если это, конечно, не спецструктура, важно, чтобы присутствовали все пять элементов. Итак, я уже показывала вам эту табличку. Когда мы начинаем использовать... Тот символ огня, который нам больше нравится, который мы больше хотим, хотим видеть, который будет стремиться, собственно говоря, создать нашу гармонию, тогда и жизнь станет другой. Мы уже говорили с вами про дерево. Вот то же самое можно сказать: про красный цвет, про огонь. Да? Цвет красный, вкус горький эмоции, любовь и радость ну, про продукты и активность мы сейчас поговорим природа матушка она в общем-то очень щедрая дает нам много подсказок можно использовать цвет форму пищу хобби увлечения в общем культивировать какие-то определенные черты характера ну вот например даже радость то есть все время отслеживайте что вы чувствуете? Конечно, мы все чувствуем всю гамму, это, это естественно, нормально для здорового, психически нормального человека, но мы, мы же с вами можем регулировать, то есть переводить себя э, в те чувства, которые будут привносить еще определенную энергию э, в, в наш в с вами, вот, в этот баланс энергии. Итак, элемент огня в природе, фэн-шу, имеет форму треугольника. Потому что огонь всегда стремится в стороны и вверх. Огню принадлежит пища с конкретным тоже вкусом, характерным именно для него. Как это использовать и, главное, каким способом, мы сейчас с вами и разберемся. Самое простое решение – это добавить в свой гардероб характерный цвет одежды. И если в карте у вас нет огня, то использовать его цвет, в общем-то, тоже поможет и будет приносить вам удачу. Цвет не только может создать определенные эмоции, но он будет еще и контролировать ваше самочувствие, улучшать ваше самоощущение. Понятно, что ярко-красный цвет согревает и активирует, но не все могут уютно ощущать себя, используя такой э, вот такой колор, color, колорит, весь э, красок, всю гамму, крас, красного, э, яркого цвета, э, цвета огня. Иногда такой перенасыщенный цвет, он, э, ну, люди себя чувствуют неуютно, а, возможно, даже может вызвать и агрессию вашего визави. Поэтому лучше использовать среди красных гам, оттенков ну, вот что-то, что вам больше подходит и к чему вот вы эмоционально готовы, скажем так. Может быть, это может быть, будут цвета какие-то более сдержанные, но, собственно говоря, такими более благородными, то есть не обязательно должно быть это все кричащее. Всю цветовую гамму можно разделить на инь и я. Понятно, что цвет ярких, таких красочных оттенков – это будет я. Но и сам красный цвет уже внутри себя может обладать таким холодным, теплым или теплым оттенком. Поэтому из красных оттенков выбирайте более теплые и мягкие. Задача элемента огня – привлечь к себе внимание. А привлечь внимание можно разными способами. Например, в солнечный день вы можете удивить всех необычным летним зонтиком или каким-то красивым веером, или серьги из кораллов или янтаря. Будут очень кстати. Можно взять какую-нибудь оригинальную сумочку, если она еще будет и в необходимой форме по фэншуй, Об этом мы говорили в прошлом видео. Для привлечения денег-то будет просто очень красиво и супер. Обязательно, конечно, такой аксессуар у вас выделит среди других. Не обязательно носить вот платье красных, обязательно ярко-красное. Да? Можно просто носить платье, которое будет в ткани, будет сочетать много ярких красных пятен. То есть решение множества. Фантазируйте, будьте смелее и, и, и будьте более счастливы. Одним из древнейших способов добавить энергию огня – это добавить в свой рацион питание определенных продуктов. Традиционная китайская медицина все продукты разделила на 5 вкусов. 5 вкусов на 5, собственно говоря, стихий. Все продукты стихии огня будут иметь горьковатый вкус с таким более-менее выраженным акцентом. Кофе, конечно, натуральное, относится к элементу огня, но он не только заряжает энергию, но и доставляет, мне кажется, многим такое гастрономическое удовольствие. Грейпфрут, красное вино, через пищу добавляет огня. Полезный будет чай с цикорием или имбирем. Добавляйте в различные блюда травы с горчинкой, базилик, розмарин. Дадут приятный вкус, принесут пользу. Из мясных продуктов блюда с бараниной помогут восполнить элемент огня через пищу. Но это все, конечно, рекомендательные, ну, такие просто рекомендации, и чтобы ознакомиться с характером, ознакомительный, да, такой характер все они несут. Поэтому проконсультироваться лучше, конечно же, будет с врачом. Что, как добавить недостающий элемент в карте через хобби, через активность? Активность вообще является очень важным моментом для восполнения отсутствующего элемента. Поэтому определенные увлечения, хобби поможет вам в этом. Огонь любит все активное, яркое, красивое, эстетичное. Если вы займетесь танцами, особенно какими-нибудь латиноамериканскими или сальса, или станете участником какого-нибудь праздника, где будете тоже танцевать, это впустит вот, вот эту яркость и нужную энергию в вашу жизнь. Увлечение фотографией – прекрасное хобби, хобби тоже по данной теме. Но главное не просто фотографировать, а выкладывать свои удивительные, красивые кадры, фотографии в соцсети помните вы должны привлекать внимание к себе приготовление пищи умение красиво сервировать стол тоже замечательное хобби для, для тех кто хочет привнести энергию огня вы можете обучать это других например в интернете с экрана тем самым тоже будете привлекать стихию огня идей много главное воплощать эти идеи в жизни как добавить недостающий элемент через здоровье поддерживающие вот все что поддерживает здоровье очень важная тема в традиционной китайской медицине определенные виды спорта для добавления стихий свою жизнь конечно же могут в этом помочь например фитнес который поддерживает физическую активность физическую форму особенно с привлечением питания катание на велосипеде делая вот такие велопробежки не только дадут вам заряд бодрости но и добавят стихию огня утренние пробежки на свежем воздухе наполнят вас такой эмоциональной энергией, добавят бодрости упражнения цигун способные привести к гармонии не столько ну, эмоциональное состояние конечно тоже но они еще и стабилизируют работу всех органов опять же все это все рекомендации носят ознакомительный характер и консультироваться желательно с врачом каждый из пяти элементов связан с эмоциями и чертами характера отсутствие элемента огня будет конечно накладывать определенный отпечаток на человека Поэтому надо уже осознанно стараться добавлять, работать да, над своими чертами характера, привносить энергию огня в свою жизнь. Читайте позитивные книги, смотрите комедии, фильмы, наполненные добром, юмором, где можно от души посмеяться. Проявляйте активность во всех делах, вдохновляйтесь новыми идеями и загорайтесь какими-то желаниями, которые бы вы хотели воплотить э, в своей жизни. Интересуйтесь больше окружающим миром. Любите себя, делайте себе почаще подарки, научитесь делать комплименты, дарите эти комплименты людям, они обязательно оценят это. Будьте жизнерадостны и оптимистичны. У син – это система гармонии. Когда в, чело, в жизни человека присутствуют все пять элементов, будет, будет, такой человек будет и доброжелательный, и активный. Добавляйте через природу нужный вам элемент, который, возможно, отсутствует в вашей астрологической карте. И, может быть, природа сама хочет, чтобы вы взяли э, вот этот вопрос в свои руки, чтобы вы сами ознакомились, поняли, что нужно сделать. И сами стали пользоваться ее щедрыми подсказками. Идей много. Главное – делать и воплощать это в своей жизни. Пусть элемент огня поможет достичь внутреннего баланса и сделает вашу жизнь интересной и яркой.